Ну, маленечко передохнули, сейчас будем садить картоху. Вот, картошку взяли разных сортов, посмотрим, что из этого получится. Также мне родители дали картохи, будем садить. В том году у нас ничего не выросло, потому что у нас все залило водой вот там внизу участка. Вот, в этом году я сделал дренаж, и сейчас более-менее сухо. Ну, и как бы погода стоит уже пару недель солнечная, без всяких дождей. Один раз немножко дождик был. Вот. Сейчас, значит, берем, вооружаемся лопатой, вооружаемся горохом и картошкой. И приступаем к посадке. Сегодня посадим. Надеюсь, через пару неделек она у нас вылезет, взойдет. Вот. Жарко на улице вообще нереально. Все, приступаем. Поехали. У меня помощник? Я. Взяла. Говорит, папа, я тебе, говорит, буду помогать картошку садить. Ходит что-то, ходит, что-то еще бросает мне. Молодец какая. картошка закончилась. Закончилась? Да. Ну все, нам еще рядочек осталось и все здесь. Как раз хватит, я думаю, да? да. А горошек-то хватит горошка. Да? Молодец. Мож, можешь можешь по две бросать горошка. По две в луночку. Ну сейчас в, вот здесь я буду по две бросать здесь, потому что это самый краешек. Здесь не было. Ну хорошо. А, вот почти мы. Папа закапывает картоху. Мы все поле уже посадили. Крыжовник, клубой, клубнику. Яблоню. Привет. Привет. Помощница. Он вот там папа еще одну гряточку сделал. Вот распускаются листики. Вот гряточка. Кабачки. Все рыбку коптим. Без. Вот этого вот ящика для копчения, потому что он у меня весь прогорел. Попробуем вот таким способом, посмотрим, что получится. Может быть, закрыть вот так вот. Пусть вот так вот покоптится. Там решеточку подложил и в фольгу насыпал сначала щепу. И еще проложил слой фольги, после чего уже проложил, положил рыбку. Вот она там лежит сейчас коптица. Видно, что температура-то есть. Пусть коптится. Вот, проверил рыбку. Слышно, не слышно. Вот, все, готово. Мало было углей, конечно, поэтому она не сильно подкоптилась. Ну, попробуем сейчас. Ну и концовочку я запишу. Вчера уже не успел записать, стемнело, пока доделался дела. В общем, посадили мы эту картошку, все хорошо. Всем отличного урожая, в все сезоне, Ну и в последующих, конечно, тоже. И попрощаюсь с вами. Всем Пока.